Все комментарии На наши деньги живете и такое творите Можете свернуть Спасибо, 1 мая праздник для петербуржцев по двум причинам Первое это красный день календаря, а второе Прекрасная солнечная погода на редкость в этом городе. А что еще делать в такую погоду? Конечно же гулять, ведь мы же с вами находимся в свободном городе, как гласит этот плакат. Что ж, не будем задерживаться, погнали гулять. Мы хотим свободы. Мы хотим? Равенства, мы хотим свободных выборов. Сегодня мы должны показать, что демократические силы готовы выставить на муниципальные выборы тысячи кандидатов. И сегодня мы это покажем. Почему вы сегодня здесь? Потому что должна быть альтернатива, а ее нет. В данном случае вот за любого, кроме Беглова, за любого, действительно, кроме Беглова. Потому что Я если оправдан, оправдан, у нас оправдан. один Беглов соревнуется с самим Бегловым, Там. то это абсурд. Ну, вообще в Петербурге они не, никогда ничего нам не согласовывали. И вообще в целом у них митинги все отказывают и по всем митингам направляют в Удельный парк. Ваше вообще отношение к действующей партии «Единая Россия»? Отрицательная, только отрицательная. Я за честные выборы пришла сюда для того, чтобы отстаивать права жителей, свои права. Я из организации «Голоса за животных». Как вы относитесь к сегодняшней акции? Она про честные выборы а, и против «Единой России». Это просто потрясающая колонна. Мне, к сожалению, не разорваться, а так я очень горячо поддерживаю. Твое отношение к «Единой России»? Ну, все эти ребята присосались к кормушке, и нужно их выкидывать оттуда, потому что дальше будет хуже. Мы любим всех, кроме Беглова, кроме Путина и прочих жуликов из «Единой России». Сегодня Беглову просто важно показать, что он такой просвещенный, типа, руководитель города, что при нем будут соблюдаться демократические нормы. Это я считаю, что все честные люди в стране должны действовать сейчас по принципу делай что должен и будет, что будет. Шествие за честные выборы, особенно в такой приятной кампании, отличная возможность показать, что нам не все равно на свой город. Ну ваши сотрудники полицию Заберите, будем разбираться. Все, что он кричит на меня? Вы что творите? Саш, привет. Расскажи, уже сегодня какие-то были задержания? Что произошло? Да, я знаю, что некоторых активистов, наших кандидатов в том числе, задержали сегодня еще на выходе из дома. За что задержали, не очень понятно. Говорят, что есть некие пусты и их доставили в отделение полиции. Будем разбираться. Проходит задержание, несмотря не на, на все. Люди возмущены этим, но все равно все дружно идут. Несмотря ни на что, мы видим дружные лица. Не сегодня не задерживают не людей. Как к этому относитесь? Отрицательно. Дайте мне старшего от полиции. Что вы хотели? Представитель администрации сказал, что это будет. Объясните мне, за что задержали. При выполнении законных требований вы также можете быть задержаны при уличной административной ответственности. Колонна встала на пересечении улицы Марата и Невского проспекта. И требования людей просты отпустить задержанных, которые вот находятся напротив машины, вы можете видеть. Но проблема в том, что впереди еще два... Слоя, по-другому, это не назвать полицейских, которые просто не дают ни пройти, а не подпускают, естественно, к этому автобусу. Люди не хотят расходиться, а хотят простых вещей, высказывать свое мнение. Мы так и не узнали, за что задержали Дениса Михайлова и задерживают других участников мероприятий. Я так понимаю, что задерживают людей, которые идут с мегафона. Но демонстрация и предполагает, что мы идем и что-то кричим. Отпустите людей! Отпустите людей! Опустите, <рик> <рик> <гиб> <рик> Ну что же, время 13.32, полиция решила разгонять митинг, потому что время закончилось, нужно пускать общественный транспорт, а мы можем подвести итог, обратившись прежде всего к исполняющему обязанности губернатору Беглову. Если вы хотите делать такую же политику, не слушать людей, а выполнять какие-то фашистские приказы, подумайте, будут ли люди 8 сентября за вас голосовать.